Хочу начать с историй успеха. В моей книге «Туфелька для Золушки. Аукционный метод продажи недвижимости и система агента-миллионера» я в числе прочих историй успеха привожу эм, историю продажи квартир в новостройке в городе Ступино Московской области. Моя ученица Оксана Нечапаренко и ее команда, это агентство недвижимости «Перспектива и право», продали эм, квартиры, которые отдел продаж застройщика – не могли продать с 2014 года. Прочитайте обязательно эту историю, также есть об этом видео в моем YouTube-канале. Другая история успеха, которая убедительно доказывает, как превосходно работает аукционный метод продажи в применении к продажам новостроек, это история успеха Михаила Зинкина, моего ученика, и другого моего ученика Андрея Краснов, компания Lidman Brokers, которые в поселке Барыбина Московской области продали очень проблемную новостройку. 33 квартиры за три месяца. Но ну, Для сравнения, за полгода до этого а, другое агентство, у которого был эксклюзив на это здание, продали всего две квартиры. Да, задумайтесь. За полгода было продано две квартиры, мои ученики за три месяца продали 33, потому что они применили аукционный метод продажи. Это поселок Барыбино. Таких историй очень много, вы можете с ними ознакомиться на моем сайте, в моем YouTube-канале. Важно, чтобы у вас было доверие к методу, прежде чем вы начнете его изучать.